здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам хочу показать такой японский гаджет 1985 года сделанный фирмой casio японская фирма очень знаменитая это необычный гаджет потому что серия была выпущена лимитированная это casio зажигалка casio часы и кассио калькулятор все в одном э, флаконе вот посмотрите пожалуйста мне досталось это Casio в идеальнейшем состоянии как вы видите это очень редкий экземпляр потому что он доходит до нашего времени вот как его продавали в магазине вот с такой интересной бумажечкой и вот посмотрите сам по себе вот этот гаджет. Смотрите, как сделано очень аккуратно. Любовно. И это всего лишь 1985 год в Советском Союзе. Если бы кто-то владел таким гаджетом, это было бы, наверное, это было бы очень престижно. И вообще, ну не знаю предел мечтаний наверное так ну как вы видите вот до сих пор все работает все прекрасно кстати я вам нажму на эту видите и все работает все замечательно работает газ работает идет это зажигалочка как я и говорил ранее ну вот как изначально и с документами, как будто вот только все с магазина вышло, да? Вот посмотрите, это вот технический паспорт, он даже не помят. Представляете, как он хранился хорошо, что он даже не помят. От него идет тоже какая-то бумажка, гарантийный талон. Вот это интересная вещь. Карантинный талон. И тут должно быть, в общем-то, написано число продажи. Но оно почему-то не указано. Хотя это, как мы видим, он вот здесь это было продано в Барселоне. Посмотрите, какой у него чехол. Чехол вообще из бархата. Он вообще как вот... Как новую, вот сколько времени прошло. Представляете, какая интересная находка у меня. И сама коробочка. Коробочка тоже сохранилась. Вот иногда такие вот вещи доходят в первозданном состоянии. Но это бывает крайне редко. И это считается, как я вам хочу сказать, это считается очень хорошей находкой. И это эксклюзив. Ну, всего хорошего, надеюсь, вам понравилось видео. Пока это, этот калькулятор у меня есть в наличии. Всем всего хорошего.